И всем привет, с вами Макс Риск. Да, сейчас мне пишут, ну, я создал сообщество обсуждение. Сейчас я вам все расскажу. Так, значит, скрыть сообщество и лайк. Покните там пару комментов. Значит, смотрите, первое, которое нам попадается один день назад. Не интересный контент. То есть о чем ролик лет? Мне нужна помощь, я хочу понять, почему зрители меня не смотрят мои все ролики. Точку. здесь ты можешь написать все что тебе нравится э, не нравится в моих ролик, роликах от я вот а до я напиши конкретные шаги что мне нужно сделать лишение качества контента так вот у нас бичок, давайте подписка лайк и сейчас подробно все разберем а обязательно точно нужно как-то вот так делать чтобы качественный микрофон был музыку говоря потише окей потом пишите что еще нужно делать вау новый спиндрона помоги нам спасти животных так да, значит первый комментарий нет интересного контента Ну, я смотрю это в Ютубе, есть интересный контент открытие сундучков из как его называют э, просмотр ролика блин а я как то не смотрю эти рекламы о не, ну я смотрел до дошел потом он не показал Ой. хорошо карта отвечу я сам покажу окей okay. так сообщение М -м, интересно улыбочка раздача вау 50 алмазов или сразу особенно сообщение в элизории там извинения за что то в общем если у вас тоже такое то лайк значит смотрите неплохой микрофон и нет особого монтажа ну, в роликах других авторов а монтаж по зубе есть но он не нравится как я понял там просто мало просмотр поэтому будет объективный. клипбейтный ролик прямо так бум. Вы просто пахнут всех. там было монеты. Так, соберем монеты. Так, так куда меня их нужно? Поведем, значит, куда? В джунгли. Есть карта джунглей. Блин, а чё разработчики давали карту джунгли Это самое было бы лучше где для разработчиков. Но знаете, я так подвину, возможно, шум подавление там, забудуки. Персонаж для Стоп, а чё все замедлили? О, уже ли обновилась? или так всяк всегда было ладно То, ну давайте для дробака потому что он есть мой на мы любим такой весной день да, интересно мы открыли сундучки потом следующее ролики открою сундучок по рекламе потом расскажу про пункт. было ну первый шаг это хватит писать в комментариях со своего аккаунта были не спалили второй человек. Вау, кексики до сих пор праздное день рождения. Еще даже не убрали. А, что же после еще утолнения 2.0? Да, я это обновил, там обновил 2.8.1. Это связано, даже не почитал. Ну, а, есть такая функция. смог Я думаю, это не важно. Так что выключим. Закроем на крест Вот так прям закроем. Так, значит, так, так, так. Сейчас разогреемся, конечно, разогреемся взорвай по фкашу а я по фашу аккаунта второй шаг по обороте над... поработать над звуком звуки неужели музыка не то микрофон не то да, вроде микрофон все я уже его отодвинул вау какой замес смотрите знаете я бы хотел конечно прокачаться <с> если ничего <чё. с> на так все отступаем потом где внезапно атаку есть получится значит, потом отступаем а то нам капец будет больно Потом, когда он подходит подает потом бабаха типа ну да потом эту втечку да типа того так ближе что громкость выше там так наша тактика выжить в этом мире Воу. это что такое еще Воу, новая, новая точка да обново обнова. что же такое там еще крестик а? но ну, это стандартно уже блин на карту реально быстро заканчивается а он ближе Неинтересный, так не интересный контент же что-то придумать а что что придумать напиши комментарии блин есть есть идеи блин рекламу смотреть вы любите рекламу смотреть пишите в комментариях вот это, это, это, это очень интересно Нет, возможно на других канал любите Я тоже так говорил там досмотрел да, смотрел этих рекламы чтоб постреть данных не роль открытие стучков и всякие всякие интересные так, сейчас будет заруба. чтобы там же была точка такая круглая. Мне что снится. Новый персонаж. Блин, он промахнулся. Вау, класс нажали одно вышло? То, что Никс будет проигрывать. Как музыка ниже. Это плохо. Это знаете, То, что будет, что плохое. Не есть косочка, все нормально. Тут тут, тут тут, блин, хочешь такой активный. Так у нас двойка. Что это значит? 2. Боже быть просто по. Два... Вот. же тоже два, думаю, уже на Да блин, доставлюсь, так Да хватит, и не профи. Та отстан. Тихо-тиховорот, поворот. Еще новый скин. Так давайте покажем. Пробного говорить. Блин, не заблокировали в дискорд. Как я узнаю про обну? Дисколь-то может прочитать, как в GB, когда это читаю Да, я еще веб сыграю. Ссылка на канал JBS поздравить в описании. Подписывайтесь, там тоже прикольно. Картую узкая, низкая. Поедим. Косочки 20 уже работают. Вот тут еще один. А, стой. Нет, блин. Отступай. А, блядь, что происходит? У меня просто замер экран. А он все знает. Нет! Вау, новую бахнул можно как не выйти отсюда, друзья. Вот так делать, это баха еще опасный. Ну что рекомендует Так, быстро что-то не там занимается. Я вам рассказал, заходите сообщества и там пишите. Чем мне еще добавить? Ну, ну, вроде бы я все прочитал. Новые скины, да еще. О, кстати, не до конца. Только А то снимаешь часто без монтажа. Окей. Бам! Монтаж! Бам-бам-бам! И так зайдёт? Монтаж это другое дело. Хватит эти часы. Вот да, 8 часов монтажа. Как я так могу? Если Если посчитать там... Как мы проходим? После школы, 13, да, все-таки у нас. Вау, вау, но персонажей. Да, их как-то в прошлой игре не видел. Сейчас будут, сейчас будут... не один чувак. Тихо-тихо-тихо. гонки тихо, тихо. помните, вонки, как мы с вами играли? 45 игроков. Это много. Я помню, что было 40. А 45. Это же очень много. так птичка. Самая классная птичка, блин. Самая классная птичка, но не мне. Почему? Потому что они ну, ну, ну, все. Вот знаете что? Из зуба измите, ну что и такое? Что это? А? Железный бир, да типа того. А мне спалили? Ой, мне пишет, что с интернетом нет. Такой, -сик, такой. -сик. А, кому там зайти? Ага, вижу, что стрим делаешь, что тихо-тихо спалил. Тихо, тихо, тихо, тихо. Так, а у тебя что там? А -а -а. Как вам такой стиль? старая модельникса такой себе о зуба sever n mml но в анимация этого данного героя ходила пять дней назад ой -мо не надо очень эти гонки это самый лучший контент который я делал а музыка кстати музыка то поделился по игре зубов или гонки или не знаю если гонки то с кем пиши мне в дискорде дискорд просто поиск иди макс риск дискорд найди блин напиши там мне не очень важно ну, с префект, без монтажа все нормально так анимация появляется в... в зубе появляется новая анимация прикольно прикольно Прикольно. А, акула. Блин, это же такое. Блин, это ж такое. А, вот. Это, к думаю, это вода. Ну, что тут было, кстати? О, тортик. Тортик, прям свечки. Нет, ну это, конечно, классно. Дальше, давай к тебе зайдем. Да, на все-таки. Мне открыть одечку, покупаем на все. Я как открыл все нормально. Так, а в Блин, ну зубах Почему? Не, а, не, не надо. Тихо -тихо. Ах, нет нет нет нет видите, а, типа, успокойся успокойся чувак, все, нормально. <сёк> все все все я не буду дизлайка видео ролик я не буду кстати вот что-то как-то дизлайк снова дизлайк набирает а зуба нет не жаль это связано то что джебе э, более взрослая аудитория а вот другие более не ну просто более стройка а вот если вы там более стройные. так что дюмо подпишись на канал свой лайк очень все понятно пожалуйста переходите по ссылке в описании канал ставьте там лайки там 10 дизлайков блин 30 лайков на этом канале блин там 50 дизл... дизлайков и 150 лайков вы ч приказ реально 150 лайков дизлайков так что тут не так друзья неужели я дизлайканый человек в мире вау это прям честь числе были музыка не так Ты музыка ну, музыка ну, нет не комплект Да, у нас есть канал бро риск по музыку музыка также старые ролик когда смотрите на канале есть топ три песни Цоп стоп -топ -топ, топ топ 3 песни макса риска риск сарзу так сейчас хочу сам популярную как по мне и вон из и 52 дизлайка 275 лайков о, блин, но это шло очень много. Дальше? Это шло очень много. чтобы не мне делать? Микрофон улучшил. Что еще? Монтаж. бабах. Блин, что же еще? Купить сынок. сделал сыночку бесплатно. Ну, ну, это, ну, не денег. Ну, что, что вам сказать? Всем спасибо за просмотр. С вами был Макс Риски. Я не знаю, чего вы хотите от меня. Э, блин, мне второй раз нужно записывать, что мне не хватает. Вау! Тут есть топовая тактика, топовую тактику. Ну, можно записывать, по-моему, такую тактику, да? Да, по-моему, записывать. Значит, выбирайте, пишите в комментариях угонки. Угонки с вами, с вами. Пишите мне личное сообщение, пока там всякие. соцсети. Просто максвест найдете. Значит, там пока Угонки. И че-то типа, давай. Если смотрю рекламу, рекламу, чтобы писать, смотрю такого то отвечает Покажу вам, да, вот это. Ну окей. следующий раз я открою. Ну, сейчас, ладно, потом, давай потом. Сброс через 6 часов. Так нечестно. А теперь начал ролик, я всегда буду смотреть ролики эти вот рекламы. Да, куча реклам. Офигеть, блин. Не надо пожалуйста, пожалуйста, не надо. Всем удачи, всем пока. Лучше гонки убирайте. Набирай там просмотр. Давайте сейчас посмотрим. Подожди. Зря я к тебе зашел. Все, все, все. Я понял, что пора идти. Кстати, я к тебе. Хотел зайди там. В лучший момент игре с зубом. Вроде бы я тоже записывал на канале MaxRisk. Там только 130 просмотров брал. А у тебя там только 20 тысяч. Ты Так, новый скин. скин. Новый обзор на сночки. На все, все. Да ты все обновы ищешь. Так, дальше, значит, давайте сам популярным узнаем. Вот, где строчку 58 просмотров. Ну там еще лайки важны, кстати, да. да. важно очень. А ну лайков, проверим сейчас. Важно лайки. Ладно, сам подстрил. Сейчас ну, не знаю, что делать Гонки. А вот, кстати, клип к трек на зуб. Сокнул лайков. вас 22 лайка, три дизлайка. Спасибо большое за дизлайки. 20. 9 лайков за трек ну ладно трек сделал еще раз где гонки а реально нету а вон гонка она набрала 200 просмотров а трек набрал 550 зайду еще по лайков 24 лайка на 3 29 там 2 дизлайка 3 а 3 дизлайка в чем мне выбирать пиши сам я уже не знаю вроде бы стабильно. Ну, сделаю еще один трек когда буду в больнице. в больнице, потом все расскажу. в дурак. Ну, ну а что, блин, Мне нежного что готовится, но это пример. Все пока будет. Еще еще потом все будет.